дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели youtube зрители мы находимся в центре сан сангейт меня зовут майкл меликов и рядом со мной сидит легендарная уникальная личность Элла Арбит. в чем ее уникальность и легендарность мы сейчас будем беседовать если сами поймете то есть это человек который стоит рядом с богом который беседует с ним это человек который уже доказал не на словах, а на деле, и востребован во многих частях, в данном случае мы говорим про Соединенные Штаты Америки. Ну, одна из не очень частых, скажем, поездок к нам в Чикаго дает возможность пообщаться нам с Элэ, и давайте мы тогда приступим. Ну, я думаю, что здравствуйте, я думаю, что Миша просто очень-очень-очень удивительно скромный человек, потому что он не заурядин. В... В каком плане? А, у нас с ним произошла очень а, сильная беседа с Богом, как бы через третье лицо. Миша вознесся. А, я сделала это неожиданно вместе с ним, понятия не имея, что будет за этим всем стоять, я просто его за руку взяла. Ну, на самом деле я представляю себя всегда в роли ученика. Я этому, слава Богу, научился я считаю, что любой человек должен быть учеником, поскольку наша жизнь – это путь познания. Ну и главное, конечно, кто нас учит – это Бог. Ну и сегодня я нахожусь в точно так же в положении ученика и точно так, как я находился в прошлую пятницу, когда вот мы беседовали и когда произошло как Элла говорит, вот это событие. Вознесение, это было Вознесение. Да. Ну расскажите, были, о были... чем идет речь, чтобы нам было понятно Да, наше... вы были учеником у своего собственного «я». А, ведь вы решили сделать такой момент для себя, жизненно необходимый, в принципе. Почему в принципе? Потому что в ракурсе моего понятия о том, что происходит, а, была нулевая подготовка. Единственное, что а, вы были незаменимы мне за этот год, и Бог просил как идет ханука, идут новогодние праздники, зайти к вам с вашей супругой поздороваться, еще раз поблагодарить. Вот с чего и началось, мы все сидели за круглым столом, пили чаю в санкет центре И я начала с того, что начала благодарить от Бога, потому что Бог у меня сидела очень тепло, вас за, за вашу лепту, которую вы внесли помогая мне пройти этот путь. Это был сложный путь. В какой? в какой степени? В той степени, что мне сложно быть в трех штатах. Но я успевала все. Благодаря тем помощникам Бога, которые Бог мне дал для работы со мной, я не со всеми разговариваю. Меня не берут на работу, я, я выбираю тех, которых выбирает Бог. В какой-то момент даже не помню, абсолютно не помню. Я, по моему была, ну, когда ты с Богом стоишь, ты ты абсолютно свободен э, как человек, и ты не помнишь. Я не помню даже разговора. В какой-то момент, я помню, вы, Миша, как бы собрались с мыслью, э, и я чувствовала, что Бог открывает абсолютную часть меня, ту, в которую Он входит. То есть Бог вошел в меня, со, с другой стороны, я в плацебо стою, и я, а для меня это был призыв к, к обету, обед к человеку. Но у меня настолько это отрегулировано, что я уже за все годы практики клинические и спиритуально помогаю людям. Слава тебе, Господи, за закрылся сегодня проект трех с половиной летней давности. Буду об этом говорить. Это идеальный был момент для вас, успеть закрыться в этом проекте и стать частью интернациональной истории, как а Бог говорит. В чем заключался сам проект? Потом поговорим. все таки вопрос той ненаивной душе вашей, которая смогла сделать самое незаурядное, что человек просит от человека подняться к нему. Ведь так много проблем в жизни, а для чего мы вообще живем на свете? Мы живем для таких моментов. Вдруг я почувствовала, просто вам дала руку для поддержки. Вдруг я почувствовала, что я зрением вижу облик человека, я видела бы вы вышли из себя, вы вышли на на три четверти вперед Вот мне Бог подсказывает сейчас. Это не был малограмотный момент. Ваша Душа умеет восходить, но в сознании вы никогда не восходили. То есть моя рука вам дала момент конкретности. Я с Богом, между прочим, не то, не то потому что я люблю себя, или почему я это сейчас говорю, я создала конкретный механизм внутри себя. Мне кажется, этот механизм помог вам... И Бог мне говорит, да, сейчас я тебе скажу, правда, так оно и было. То есть Папа стоит перед нами сейчас буквально, даже чувствует тепло на своей щеке. Вы начали описывать, опишите ваши чувства. Я помню, как вы сказали, что вы вошли в луч оранжевого света. Я говорила внутренне, ваш Бог мне в какой-то момент, потому что мне было страшно, я боялась, никогда такого случая не было, в сознании, что человек вошел прямо в во время разговоров, любви, страсти к Богу, и, и взошел на разговор э, по-человечески, я такого никогда клинически не видела, незаурядный момент, стоящий э, назвать его такими словами, э, но вы пошли говорить, в какой-то момент я кодом у себя, как от вашего сердца получила знак внимания к себе, и э, закодированная от Бога мысль пришла, я услышала, потому что у меня вибрационное синхронное ухо, э, я в порядке. Я внутренне спросила через свое сердце, как пророк, все ли в порядке, Отец. От вашего сердца, через дугу любви, через кристаллиновую энергию, пришла заветная э, словесная информация, говорящая, я в порядке. Я успокоила свое сердце, потому что нельзя угнетать мою душу тоже. Я соединена со своей душой и сердцем. И вы продолжали говорить с Богом. Клинически я могу сказать, восполнить, может быть, какой-то вариант, который вы не знаете. Я увидела, я пришла потом к вам на передачу, мы были в записи, я увидела какую-то другую структуру поведения даже у вас. Я спросила Бога, Он переписал вашу первую шакру, он, он, не хочу восполнять слишком много, это больше, может быть, для вашего собственного уха, но вы вернулись с каким-то даром. Раньше, мы когда с вами делали передачу о клинической смерти, люди уходили, уходили, теряли сознание, чтобы вернуться с подарком каким-то. Это описано многократно в истории человечества. Вы в живом смысле пошли, что очень, откровенно говоря, это уровень огромного значения. Это как гуру уровень. Это и есть гуру уровень. Это самостоятельность человека, который вы обладаете, которая должна быть... Искренне описано, которая должна быть помножена, нужно объясниться между нами и рассказать другим, как это делать. И может быть, будет случай рассказать другим, показать другим. И еще раз попробовать, это сентиментально, это очень сентиментально, это актуально, потому что вы пошли за советами и вернулись. А какой лучший советчик для нас, для всех? Ну, вот в том-то и дело, потому что… Опишите, как, опишите в свое мнение, как это у вас происходило. Если вы помните, если синхронно где-то записана эта информация о вас лично, а Бог говорит, на геноме она записана, эта информация, потому что вас держал нейронический геном с правой стороны, чтобы двери вот, ваши все не закрылись, Мы должны понимать о том, что, в общем-то, находясь в этом материальном теле и руководствуясь нашими всеми материальным миром, а это только начальная стадия нашего э, существования поскольку есть такое понятие три единства человека тело, дух, душа, тело, ум, душа а, и ключевое слово здесь – душа душа или дух а, то есть это духовная составляющая о которой, в общем-то, не очень многие э, знают или даже верят а, так вот, а, будто, скажем, учил нас о том, что мы должны выйти совсем на другой уровень сознания и понимания самого себя. Для этого надо понять, кто мы есть. Мы не есть не просто тела и не просто материальная составляющая, а мы все-таки духовные существа. Но это все сокрыто и скрыто под глубоким слоем вот этого гарпича, вот этого мусора которым наполнена вся наша жизнь с момента рождения, поскольку нас этому не обучали, естественно. Но вот сейчас мне отец говорит, и я вижу воду, которая стоит рядом, все они стоят, между прочим, с густок любви и энергии здесь, что это часть Бога. Тот, который смело пошел так, вы стали частью, интеграционной частью Божественного своего Я, которая умеет подойти магнетически к самому Владыке. То есть знаете, на каком уровне вы автоматом пошли, я просто сердце ваше держал своей рукой, сознанием своим. Это Но... единственное, что нужно было сделать, поддержать это сердце, великолепное сердце. На самом деле есть, скажем, источники, древние источники, и Священная Библия, и Веды, и Торы. Везде описано одно. Мы обладаем качествами Бога, мы сами обладаем качествами. Примерно на три четверти качеств у нас есть. Вы были в активной форме? Да. Вы были в бы активном, то да. есть вы подтверждение своих собственных слов. Да, без сомнения. Поэтому первая стадия, с чего надо было бы начинать, понимание самого себя, это своего рода медитация. То есть надо просто сесть, успокоиться, убрать, попытаться. Ну, не то, что убрать мысли, это невозможно сделать, но попытаться отрешиться от всего того земного материала, где мы постоянно находимся, иначе у нас шансов очень немного то Бог, соединиться. То есть Бог говорит «дать согласие». Да, Отец да. а подсказывает, то есть «дать согласие». Надо просто согласиться с тем, что мы не тела. То есть мы, да, внешне мы не обладаем зрением, мы видим в зеркале, мы видим, заслуживаем другого человека, очертания, то есть это тела. Но даже за пределами тела, если вы, вы видите ауру, вы неоднократно делали это, было прямо на картинках видно, аура человека, если это сделать, это уже тонкие тела, но это еще не духовность, это еще только это физическое был, Это был ваш Бог летит. внутри вас, который согласился с мнением Бога вне вашего сознания, то есть вы несознательно это сделали, это был уровень а, а, создания да, но надо быть готовым для того, чтобы туда пойти, надо быть готовым. Вы, был, бы, да. вы были, вы дали согласие. Вы были, да. вы выбрали этот путь. Как минимум надо это, эти вопросы понимать, как минимум надо э, сказать, я могу знать то, чего я... Я не знаю то, чего считается, что мы все знаем. То есть Я знаю, что я ничего не знаю, как говорил Сократ. Вот. И тогда у нас есть возможность этому научиться. Есть люди... Вот Элла Арбит одна из таких людей, которые могут помочь, которая помочь соединению. Она уже прошла многие этапы, про не все этапы, и она находится рядом и беседует, непосредственно беседует. Ну, в истории мы знаем, есть люди, которые беседуют с Богом. Мы знаем такого Нил Волш, который так и написал много книг ⁇ Беседы с Богом ⁇ То есть есть такие люди, которые беседуют. Но и они, естественно, раз они беседуют, они спрашивают советы и дают помощь другим, протягивают руку помощи другим людям. То есть, я в этом плане был учеником, но учеником может быть подготовлен, я бы так сказал. То есть, все-таки путешествия в разные и экзотические, в том числе, страны, я как-то готов, ну, как минимум морально я готов, да и физически, наверное, готов. Просто, конечно, есть законы материальные, которые мы не можем убрать у себя, мы существуем в этом мире, мы не можем выйти за пределы физического мира физически. В создании возможно, в создании. Да. В создании. Да. А, интерпретация, нужно все время опираться на что? На что мы до сих пор знали? Потому что сейчас идет новый век, век, да. век оп опознания всех тех пределов, и границ, которые могут быть откровенно открыты полком. Все изменилось, дорогие друзья, все абсолютно изменилось. Считается, что мы уже в 2012 году, мы об этом уже говорили, это не конец света, полнимание того, oh, что да. мы все умрем, это конец света того старого света, который умирает. Наши клетки обновляются, это мы знаем, каждые 7 лет, поэтому мы каждые 7 лет становимся новыми людьми, просто это происходит очень незаметно. Так вот, мы уже находимся сейчас в другом времени, в другом сознании, в другом понимании. И люди, в принципе, готовы к этому. Кто хотя, те, кто хотят этому научиться, без всякого сомнения, пожалуйста, обращайтесь к нам. Я думаю, что Элла с удовольствием примет тех людей, которые обратятся к ней за помощью. Вы, кстати, это можете сделать прямо у нас на канале sungatecentra.com, sungateradio.com. Вы можете непосредственно к Элли обратиться, она очень известный человек. Буквально ну, через несколько недель она собирается ехать опять в другой штат, где ее очень и очень ждут. И где тепло, кстати. Вот. А, клеткам что... необходимо быть, да? Да, кстати, желающим мы можем приобщиться, присоединиться. В случае, Дорогие друзья, я уже получил приглашение посетить, а там тепло. Там тепло. Там тепло, да вот но ну, вот такой был интересный опыт ну я думаю что это только, это, это только начало на самом деле потому что э, дорога осилит идущий как мы знаем но дорога очень длинная дорога к познанию самого себя она э, не проходится очень быстро есть конечно люди которые ну таких немного было которые получили просветление но даже будда который получил просветление еще 40 лет обучал людей, как надо себя вести и понимать, кто мы есть. Поэтому я, во-первых, очень благодарен вам за то, что вы мне помогли в этом плане. И это действительно был опыт. Это был опыт ну, общения с, выше, со своим Высшим Я. В этом-то и наше предназначение, понять, кто мы есть, свое Высшее Я. Единственное, что я бы добавила, я не знаю, у нас хватит... У нас еще есть Пару минут. Пару минут а, Бог пришел утром ко мне а, а, и говорил со мной о милосердии. Потом, как казалось вам говорили, что у вас будут какие-то перемены в феврале. Да. Да. И я не зная этого, только со слов Бога услышала, что в феврале а, будет ненадежный момент, а в марте Бог меня будет просить к вам прийти. И Бог сказал, давай сегодня это сделаем. Я сказал, Папуля, обязательно. И я прилетела прямо к вам в центр, не понимая о том, о чем вы знали. И, то есть то, что присчастствовало, не касалось меня. Но то, что Бог, давайте не будем искажать мнение Его, проявил милосердие, но на каком уровне от вашего Бога к нашему владыке была одна, одна линия, Все остальное ушло. То есть он снял с пути невзгоды, дал вам новое начало в этом году, то есть не дождавшись э, неземных таких побед, которые можно обойти стороной, Бог решил помочь вам в таком, э, я, я бы сказал клиническом смысле. Я полагаю так, в общем-то. Дело в том, что вы абсолютно правы, это многие из нас знают, мы говорили много раз, мы живем в очень непростое время. И очень непонятные события для нас, мы к этому не привыкли, таких еще не было на нашей памяти. Будут эти все вещи происходить? Они не будут, многие из них будут для, негативными, многие, прямо скажем, то есть это погодно-климатические условия, будут меняться, они уже меняются. будут меняться сознание людей, оно уже меняется. И люди будут, многие уходить, те, которые не принимают вот эту концепцию три единства из духовности человека они, к сожалению, вот так будут уходить но это не значит, что они уходят и на этом все заканчивается просто заканчивается тот путь, на котором они стоят потом будет другой путь, естественно поэтому есть возможность сейчас, вот у меня, допустим, вот такая возможность сейчас появилась подготовиться подготовиться к каким-то переменам когда слово подготовиться, мне сразу у нас есть реклама на радио. Надо подготовиться к неизбежному. Что такое подготовиться к неизбежному? Купить место на кладбище. Я пока не собираюсь туда. Не-не-не. Я пока в путевку в жизнь. Дело не в этом. Дело не в этом. Почему? Почему надо подготовиться к неизбежному, ну понятно, все мы там будем а потому что дорожает место на кладбище, вот о чем идет да. речь Бог а, даст! да, но я сейчас не, не об этом просто я сказал, подготовиться, подготовиться дорогие друзья, к переменам подготовиться к переменам, которые будут, без сомнения будут а если мы будем готовы, эти перемены, ну так, пролетят мимо у виска, да а, но тем не менее, кто предупрежден, тот вооружен, да, мы же это знаем, эти вещи. Но самое главное, еще раз, мы как души, мы вечны. И независимо от того, в каком теле мы находимся, в каком состоянии мы находимся, так мы и будем. Ну, вот таким образом. Что касается души, будет очень много новой информации, которую никогда не знали. Это будут исторические моменты, когда будут буду рассказывать о душе и способности духа, духотворении и души как раз очень много перемен с этой точки зрения, которые не существовали раньше. Это очень добрые времена, очень теплые времена и очень актуальные во всех смыслах. Да, Элла, большое спасибо. Как всегда, было очень интересно, очень познавательно в первую очередь. И, дорогие друзья, мы рады, что вы смотрите наши программы на них реагируете, и, и надеемся о том, что они какой-то отлик в ваших душах вызовут, и вы тоже начнете меняться. В лучшую сторону всегда есть, как говорится по-английски, uh, always room to perfection, то есть нету uh, чего-то того, чего нельзя сделать еще лучше, еще больше, и uh, все мы на это способны. Всего доброго! От Бога пожелания вам продолжать ваш путь, не стремиться ни к чему, к тому, что вы не должны стремиться. Продолжайте хорошую, аккуратную работу. Хорошо, будем пытаться. Спасибо. До свидания. До свидания.